Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от французского производителя Касадеко. Коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе Амбассаде. Фирма Касадеко была основана в 1996 году. В то время она представляла собой бренд французской компании Text Decor, которая заявила о себе на рынке еще в 1974 году. В начале своей деятельности фирма TexDecor занималась изготовлением виниловых и текстильных обоев. В этом же направлении работает и ее дочернее предприятие Касадеко. Бренд Касадеко обладает множеством достоинств. Наиболее привлекательным является гармоничное сочетание цветов, благодаря которым удается создать индивидуальный неповторимый интерьер, атмосферу уюта и комфорта в любом помещении. При помощи коллекции обоев Амбассады без труда можно создать уникальный дизайн комнаты. Настенные полотна в классическом стиле восхищают своими утонченными узорами, переходами цвета и фактур. Для всей коллекции характерно пастельное тоновое исполнение. Подбор полотен будет удачно гармонировать для любой комнаты и станет превосходной основой для воплощения дизайнерских идей. Богатые и утонченные узоры придадут вашему интерьеру достоинство и сдержанную красоту, а расслабляющие спокойные тона подарят ощущение спокойствия и комфорта. Бежевые, серые или коричневые обои амбассады – это эталон элегантности. Мелкие или крупные грациозные узоры очень впечатляюще выглядят на стене и изящно смотрятся со сплошными мелкими узорами, заключенными в квадраты, обои с растительными шикарными орнаментами. Также стоит обратить внимание на обои с рисунком полос. Они отличные компаньоны для обоев с узорами и хороши в самостоятельном варианте. Длина одного рулона составляет 10 метров погонных, ширина 53 сантиметра. Поклейка обоев происходит нанесением клея на стену. Удаляются обои без остатка. Данные обои имеют хорошую светостойкость и особо стойкие чистки. Их водоотталкивающая способность значительно облегчает уход за ними. Обои Кассадеку Амбассады универсальны и хорошо подойдут для любой вашей комнаты. Органично впишутся в любой интерьер помещения, будь-то гостиная, спальня или кухня. Если вы хотите украсить стены своего дома изделиями коллекции Амбассады, вы можете заказать их в нашем интернет-магазине, а также ознакомиться с другими коллекциями обоев бренда Касадеко. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.